Здравствуйте, друзья! Сегодня я достала бульбочку с антенсы. И вот что у меня получилось. Вот такая бульбакалы. Видите, она поделилась возле старого, и бульбы выросли молодые. И на каждой есть ростики. Эту бульбочку надо просушить хорошенько и потом хранить в холодильнике. Вот. Вот такая буба получилась весной. Не знаю, если она хорошо отделится сама, то разделю ее на три части. Будет у меня три растения. Еще также у меня получились вот такие семенные коробочки. Вот. Сейчас я их достану отсюда во семена. Бульбочки такие маленькие, луковички. Вот Одну отделила. Эти вот такие луковички. Все их достану из цветочка и посажу. Посмотрю, получится ли у меня это размножение. Вот такие семенные коробочки выросли у нас в цветочках. Вот каждая из них имеет вот такой вид. Но их не их мы сажаем, семь, вернее. Оказывается, внутри каждой семенной коробочки есть вот такие. Малюсенькие бульбочки. Вот такие малюсенькие бульбочки, на которых даже есть росточек. Тоже маленький, маленький росточек. Вот посмотрите в каждом зернышке с каждой бульбочки есть вот такой малюсенький росточек. Нужно высадить эти бульбочки в грунт. И посмотрим, как они будут расти. Вот с одного цветочка я собрала 12 бульбочек. И две из них видите разделила. В каждой получилось по три зернышка. Вот, сейчас я посажу и буду дальше вам показывать развитие этих семян. Вот из одного цветочка получилась вот такая кучка семян. А в каждой коробочке было от одной до трех зернышек. Сейчас я уже подготовила грудь. Вот. Раскладываю аккуратненько по поверхности и присыплю. Она уже разложены. Пожалуйста я присыпаю слегка слегка-слегка вот, это торф вот. присыпала слегка, лишь бы так спрятались семена и пролью